Давайте будем честны, что развивать свой канал связанный с Холу Neighbor в любом случае будет тяжело, ведь данная игра не обладает столь огромной аудиторией на самом деле в русском сегменте, чтобы иметь канал миллионники с стабильными просмотрами. Да, у нас есть хороший пример это Леха Смертник Лекс, который поделил свое время, но сейчас больше 100 комьюнити выросло и ушло в другие игры, а просмотры упали. Соответственно, легко вам не будет в этом плане, и не ждите, что у вас будет сразу там миллион подписчиков, 100 тысяч, да даже 10 тысяч, до них очень тяжело придется работать и идти. Причем, затрагивать придется еще и американскую, и другую часть языковую комьюнити, чтобы набрать такое количество подписчиков, потому что это на Западе, ну, на Западе это я говорю вообще в общем в целом, не в России, не в СНГ странах, а... Более хорошо развиты, ну, Hello Neighbor и так далее, более большой комьюнити. Поэтому стоит задуматься, возможно, вам стоит учить язык, чтобы делать эти ролики на английском канале. Ну, или переводить свои. Но, с другой стороны, небольшое комьюнити — это и хорошо, потому что если у вас есть знакомые, ютуберы по типу ABC, Феликс, кого-либо еще, то вам в любом случае будет просто, потому что вы всегда сможете спросить совета Всегда сможете что-либо найти. И не ваше комьюнити хорошо тем, что если вас знают, то ваше видео будут смотреть. И это будет стабильная, нормальная аудитория. Если вас не знают, то ваше видео не будет смотреть. Креативность в тематике Halloween вообще достаточно <coughs> не развита. Потому что когда я только пришел, ну, типа, не в самом начале Halloween, когда я снимал какую-то дичь прохождение и так далее. Хотя не имею ничего против прохождения, это очень круто, и специально тоже очень круто. Но все же идей, которые не затронула Холлоу Неберсовом комьюнити, достаточно много. Именно из-за этого я и вел активно свой канал, связанный с Холлоу Неберсовом, и делал рубрики, ну, которых относительно не По крайней мере, я их не видел на Ютубе. Этим я и буду продолжать сейчас заниматься, этими этим я буду продолжать заниматься в дальнейшем. В общем-то, идей и масс, вот типа для того, чтобы можно, чтобы можно сделать, очень много. Но их стоит поискать. То есть относительно того, что вы их найти сможете, идей много, которые не делали вообще, которые интересны и которые будут летать. Соответственно, если вы смотрите данный видеоролик, скорее всего, либо у вас уже есть канал, потому что, скорее всего, так и есть. Вы решили просто зайти и посмотреть немного его комьюнити. Или вы хотите создать канал. В любом из этих случаев, по данным видеороликам, вы можете прийти свой канал сколько угодно. То есть на комментарии ничего я чистить не буду. Ничего удалять не буду, исключение там спам и политические так, движения с какой-либо стороны, потому что я не поддерживаю, в принципе, ничего. Мне в целом без разницы, это игровой канал, мне не до политики. А, что осталось? Остались стримы, на стримах будет реально, ну, достаточно неплохой онлайн, в, относительно. И в целом, да, добавилось в принципе два, и много чего интересного с ним можете делать, плаги, приколы, подборки, мемы и так далее. Также очень плохо развита тема анимации у нас, я понимаю, потому что, ну, я реально не видел новых аниматоров, потому что у вот старые анимации, которые были популярны, там по 7 миллионов, по 5 миллионов, по 3 миллиона, это было давно, это еще там в альфах 2 четвертых 3 4 выходило. Сейчас же аниматоров таких прям нет, поэтому если вы хотите создать канал, можете ну, ориентироваться на это. Точно так же очень интересная тематика, которая занимается Леха смерти, кто я не видел каналов поменьше, по ней то, что прохождение модов, именно канал непосредственно забит на прохождение модов, различных приколов в и так далее. Такого канала, ну, прям как у Лёхи, я не увидел. Да, вы скажете, плагиат, кто будет смотреть похожий канал, будут, потому что Леха делает, ну, типа, какой-то мод, может, кто-то хотел посмотреть более подробно, может, кто-то хотел посмотреть другое прохождение и так далее в целом, ну, типа, сейчас создавать канал и развивать его будет, достаточно, не тяжело, на самом деле. Ну, то есть, такой проблемы нет. А, основное, что вы делать напор, это взаимодействие с аудиторией, прохождение карт, модов, подписчиков, играние с ними секретные броны на стримах, ну, и в целом делание стримов. Соответственно, если вы сейчас создадите канал, он стримит, скорее всего, с вероятностью, там, ну, около 80%, потому что Потому что это такое комьюнити. Да, бывает токсично, бывает, когда кого-то будет Но, в целом, знаете, если вы не несете всякую дичь, как я, то у вас будет все нормально. Ну ладно, с вами был я, Вуля. Извиняюсь, что такой долгий видеоролик. Всем удачи.